Я приветствую зрителей телеканала форума «Свободная России. Сегодня в студии с вами я, Данил Константинов, а в гостях у нас публицист, бывший диссидент и политзаключенный Александр Скобов. Александр Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Не назову этот день добрым, потому что все новости, которые нас посещают в последнее время, носят такой не очень добрый характер. Вот в частности, вчера стало известно о том, что политик, бывший депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков, все-таки покинул Россию из-за угрозы уголовного преследования по сфабрикованному, очевидно, делу. А как вы относитесь к этому? Я к этому отношусь с печалью. Хотя должен сказать, что э, это э, ожидаемо, потому что э, ну, происходит то, что, э, в общем, к сожалению, я предсказывал достаточно давно, э, происходит э, окончательное уничтожение э, возможностей э, заниматься какой-то легальной оппозиционной деятельностью в России. Э, и... Э, Дмитрий Гудков один из последних общественных деятелей, который вот до конца пытался использовать все легальные возможности для того, чтобы все-таки оппонировать существующей власти, существующему режиму. Про него очень хорошо написал, кстати, вот сегодня я это прочитал на сайте «Эхо Москвы» Владислав Иноземцев, я далеко не всегда с ним соглашаюсь но вот он перечислил вообще ну, то, в чем участвовал Дмитрий Гудков, что он делал, и Владислав Иноземцев задается вопросом, что еще мог сделать человек демократических взглядов в стране, скатывающейся окончательно к диктатуре. И действительно, вот в рамках этих возможностей Дмитрий Гудков сделал все, что мог. Хотя он тоже, я не скажу, что совсем мой единомышленник, он, безусловно, относится к умеренному крылу оппозиции, а не к радикальному. Но вот в рамках этого умеренного крыла, да, такие, как он, они делали все, что могли. И сегодня то, что таких людей либо арестовывают, либо выдавливают из страны, ну, говорит о том, что легальная политическая деятельность в России окончательно э, прекратила свое существование. Вот вы говорите, что э, идет уничтожение легальной оппозиционной политической деятельности, именно деятельности. А не, не идет ли речь на самом деле о физическом уничтожении самой легальной оппозиции в России, потому что нетронутыми, получается, остаются единицы. Из известных лидеров оппозиции, я даже не буду их сейчас называть, это буквально пару человек, которых еще не тронули. Я думаю, что у меня на уме были ровно те же самые э, люди, э, которые... Ну, то есть, буквально два на человека, у вас, вот да, я могу да. вспомнить. Да, это действительно так. Вот пара человек еще э, известных и э, способных что-то организовать и как-то повлиять на те же избирательные процессы. Да, их вот пара человек может быть осталось, и ну вот я не знаю какой они будут делать выбор, по-видимому и перед ними этот выбор встанет, либо садиться в тюрьму, либо полностью уходить с публичной площадки, вероятно уходить за границу. А я, кстати, хотел вот лично у вас спросить, вот именно как у старого так, антисоветского диссидента, я просто вспомнил, что. Э... Один из диссидентов старых брат Александра Подрабинок, и часто подчеркиваю, что он именно антисоветский диссидент, а не советский, как часто пишут, поэтому назвал вас так. Вот у вас, как у старого антисоветского диссидента, какое отношение вообще к этой дилемме грубо говоря, продолжать заниматься политической деятельностью, оставаясь в стране и садиться в тюрьму или же эмигрировать, поскольку на самом деле споры об этом ведутся уже многие годы. Я попытаюсь сформулировать сейчас свою позицию максимально точно, потому что здесь нужна точность. Здесь вот нужно очень не перейти никаких граней. Во-первых, никто не может ни от кого требовать, чтобы человек добровольно шел в тюрьму. Это дело его исключительно личного выбора. И осуждать человека за то, что он не захотел пойти добровольно в тюрьму, никто не может. С другой стороны, я понимаю и еще одну вещь. Пока не возникнет достаточно заметное количество людей, которые все же будут готовы добровольно идти в тюрьму, но не подчиниться диктату власти, у нас ничего не изменится. А вы не путаете готовность добровольно идти в тюрьму с готовностью вести активную борьбу? Потому что ну, можно всем сесть в тюрьму или можно сесть в тюрьму, допустим, нескольким тысячам или даже десяткам тысяч людей. Режим, в принципе, не против. Нет, безусловно, должны э, быть люди, которые э, находятся в безопасности. Я еще раз говорю, что, э, э, ну, э, суждать за выбор безопасности нельзя. И надо опять-таки понимать, что э, должны быть люди, которые выбирают безопасность, потому что такие люди нужны. А? Потому что э, они тоже... Э, выполняют какую-то организаторскую деятельность, какую-то просветительскую деятельность, какую-то пропагандистскую деятельность. И какое-то пред... представительство осуществляют перед внешним миром российской оппозиционной общественности. Безусловно, такие люди просто необходимы. Но... Точно так же, как неправильно, наверное, всем взять и отдать себя на заклание, неправильно э, всем взять э, и э, уехать. Кто-то должен оставаться, и кто-то все равно должен будет идти в тюрьму. А зачем? Разве вот сама по себе посадка в тюрьму способна пошатнуть режим? Режим способен будет пошатнуть что бы то ни было тогда, когда, когда здесь внутри страны сформируется сколько-нибудь заметная культура отказа, культура неповиновения. Чисто психологическая такая культура. Культура людей, способных говорить нет в самой крайней ситуации. Потому что иначе мы э, сталкиваемся э, с тем, что э, ну, практически любого можно принудить к согласию на что угодно. Сначала понемножку, сначала на что-нибудь может быть не очень значимое, а потом будет все больше и больше. Да, но здесь ведь, наверное, речь идет все-таки о порядке чисел, потому что если эта культура отказа сформируется в среде нескольких десятков человек или нескольких сотен человек, то я боюсь, что подобное движение ожидает судьба позднего диссидентского движения Советской России, которое было фактически уничтожено уже к началу 80-х годов. Или я неправильно воспринимаю исторический контекст? Ну, это так. Диссидентское движение действительно было практически уничтожено к началу 80-х годов, ну, скорее к середине все-таки уже ближе, да. Там подбирали остаточки. Но я все-таки думаю, что без, без того, что это движение все-таки было, в уже, когда началась перестройка, тоже многое бы не состоялось. Хотя принято говорить, что ну а как, собственно, вот эти диссиденты эти многочисленные, там, повлияли ли они вообще на перестроечные процессы, на, эм... э... на... результаты, на демонтаж советского режима тоталитарного. Э... Я считаю, что повлияли не напрямую, но косвенно они все-таки задавали какой-то ориентир. И без этого ориентира, может быть, не было бы того массового демократического движения, уже перестроечного, в которое включилось огромное число людей, никогда не конфликтовавших с властью. У них все-таки был какой-то ориентир. Поэтому такие люди все равно нужны. Вот вы в одной из своих статей недавних сказали, что Советский Союз рухнул тогда, когда цена антисоветской деятельности опустилась с 7 лет лагерей до по-моему, 14 суток, а сутки советских людей не пугали. Сейчас мы видим обратный процесс, когда цена антипутинской, фактически антирежимной деятельности неуклонно поднимается каждый месяц. Буквально каждый месяц принимаются новые статьи Уголовного кодекса, дополняются административные составы, придумываются и конкретизируются новые репрессивные законы. Но возможно ли в таких условиях вообще постоянного повышения градуса репрессивности, вообще продолжения какого-то сопротивления? Ну, возможно, в той же мере, в какой сопротивление существовало в Советском Союзе в виде вот этого диссидентского движения. И, по-видимому, к этому все сведется. Причем я хочу сейчас обратить внимание на еще один очень опасный, тяжелый, негативный процесс. Почему я... Солидаризируюсь с теми, кто говорит, что у нас происходит переход уже от авторитарного режима к тоталитарному. Mm -hmm. вот часто можно слышать дискуссии в нашей общественности, насколько при авторитарном режиме можно, избегая прямой конфронтации с властью, ну, заниматься какими-то добрыми малыми делами, вот реализовывать самую теорию малых дел. Где-то что-то полезное для общества делать в сфере освещения, в сфере науки, в сфере благотворительности, в сфере там, благоустройства каких-то территорий, в сфере, может быть, экологической, в сфере качества тех же услуг ЖТХ. Вот На таком уровне добиваться какого-то улучшения, реального улучшения жизни. Сделать людям добро, вот на таком уровне. И с этим связывались, кстати, надежды на а, участие в, в, в муниципальных выборах, что через муниципалитеты можно будет какими-то такими вот добрыми делами заниматься. Это все то, что ну, принято называть корнями травы гражданского общества, что все-таки вот авторитарный режим, он перекрывает сферу большой политики, но все-таки позволяет расти тем самым корням травы. Так вот, сейчас мы уже дошли до той стадии рождения авторитарного режима в тоталитарной, когда, по сути дела, подрубаются все эти корня травы. Дело в том, что наша власть авторитарная как бы незаметна, как бы тихо и сап, мягкая силы взяла практически под полный контроль допуск людей вот таким видом деятельности. Даже не политически. Той, где казалось, что с авторитарной властью все-таки можно будет как-то где-то разойтись краями. Вот допуск такого вида деятельности взят под контроль. И пускаться теперь к такой деятельности будут только люди, которые готовы за это платить, политической лояльностью режима, но не только политической лояльностью. Начиналось с того, что главное молчи, не, не лезь поперек власти и тогда занимайся спокойно, тихо, вот такими делами, детскими площадками во дворах или еще чем-нибудь. Да? Потом этого стало мало, Значит, потом цена поднялась до того, что ты должен как-то публично поддерживать власть. Высказываться в ее поддержке, там может быть в ролике в поддержку сняться, там, на путинге ходить, еще чего-то такое делать. Сейчас цена поднята еще выше. Хочешь заниматься просвещением? Составляй там список. Разделяй с нами уже нашу грязную работу, репрессивную, чисто вот такую работу по принуждению к лояльности других. И вот это уже чисто, это тоталитаризм это более глубинная определяющая черта тоталитаризма, чем какие-то вот внешние запреты и репрессии. Но именно это у нас сегодня происходит. И это действительно каждого человека ставит перед очень жестким выбором. Либо ты идешь полностью работать на них, по сути дела, разделяешь с ними ответственность за все их преступления, за их преступную внешнюю личность, за войны, которые они развязали, за репрессии, э, за истязание задержанных на протестных акциях. Все разделяешь с ними эту ответственность. Либо э, ты, по сути дела, выключаешься из э, общественных связей. Э, ну и конечно, э, сейчас полностью перекрыта возможность оппозиции, реальной оппозиции, пробиться в какие-то представительные органы. И не только потому, что э, путем всевозможных манипуляций их не допускают до выборов, их э, снимают с выборов, э, подтасовывают их результаты, не только поэтому. Э, дело в том, что, э, ну вот как смотрит, э, скажем, на... Местные выборы в какое-нибудь законодательное собрание, э, обычный гражданин, то, что называется обыватель, э, его что интересует? Решение его каких-то бытовых проблем, э, того же самого качества услуг ЖКХ. Вот кто ему больше нужен для этого? Провластный кандидат или оппозиционный? А ему оказывается, что ему больше нужен провластный кандидат, потому что он влиятельнее, у него связи. У него э, есть э, люди, которые способны решать проблемы. Что есть у бедного оппозиционного? Да ничего. Кто из серьезных людей будет с ним дело иметь, чтобы решить какие-то проблемы, порешать? Да-да, я не... прекрасно понимаю, о чем вы говорите, я сталкивался с подобной риторикой, когда жил в России. И это делает, делает сегодня не только репрессии, не только э, жестокость э, э, властей там в и в этом, вот, вот это вот, э, низовая, глубинная э, основа тоталитаризма, вот такая. Еще одна спорная тема, кроме отъезда Гудкова и вообще вопроса об отъезде, миграции, либо э, о том, чтобы идти фактически добровольно в тюрьму, это то, что сейчас происходит вокруг э, недавнего интервью Романа Протасевича, в ходе которого он признавался в всевозможных преступлениях, и изобличал оппозицию и тому подобное. Вот мы видим, что часть людей осуждая этого, говоря о том, что это предательство. В частности, Александр Подробенок заявил, что воспринимает это как обычное предательство, которое уже случалось в диссидентской среде. Он даже приводит определенные примеры. Другие говорят, что это пытки, против пыток не выставить. А вы обратили внимание на очень интересную вещь в своих публикациях, на то, что по вашему мнению, вот эти следы пыток или, по крайней мере, очевидного насилия, которое к нему применялось, они, на самом деле, демонстрируются намеренно властями Беларуси, да и России. Вы могли бы развить эту тему, объяснить, что вы подразумеваете? Когда были известные покаяния диссидентов 70-х годов, которые, в том числе, и по телевизору показывали, не часто, но иногда такие спектакли устраивали, действительно, власти. Все-таки это было время, когда, э, ну, может, где-то были какие-то э, исключения, эксцессы, я не знаю, конечно, не все могу знать. Но в общем и целом, э, предзаключенного пальцем тронуть боялись. Вот я так и думал, и я об этом часто говорю везде, и в публикациях, и в разговорах. Вот, э давили психологически, это, это что угодно, в, в этом плане они э, достигли большого искусства, между прочим, как э, ломать человека психологически, но физического насилия над политическими заключенными в эту эпоху не было, и они страшно этим гордились, и э, при любом случае всячески... Э, во какие мы стали другие по сравнению со сталинскими временами. У нас не ни, у нас ничего такого. Э, вот, у нас все по э, процессуальным э, правилам и параграфам. Все, все, все. Это, это действительно был э, ну, предмет их гордости профессиональной. То есть еще раз я просто хочу зафиксировать для наших слушателей. В позднее советское время диссидентов не пытали. По крайней мере делали это нечасто. Физически. Вот. А, а что мы видим сегодня в Беларуси? Мы все видели почти, что в э, онлайн-режиме э, совершенно э, чудовищные стязания людей на том же Окрестино и в других каких-то изоляторах, куда, куда свозили, задержанных тысячами. То есть... Режим продемонстрировал, что он может, Лукашенковский, что он может переходить эти все границы и все эти нормы. Ему это ничего не стоит. И у него есть контингент людей, которые готовы это делать, которые делают это с удовольствием, которых ничего не останавливает. И поэтому, ну, чему вы скорее поверите? что было физическое воздействие на Протасевича или что нибудь Вот они только что показали на примере тысяч людей, схваченных во время протестов осенних, что они запросто это делают. И э, уже, уже, уже поэтому мы... Должны предполагать, вот презумпция виновности в данном случае у власти совершенно однозначно должна быть. Власть, которая показала, что может так делать, власть, которая изолировала человека, не допустила к нему адвоката, он э, находится в условиях, где с ним все, что хотят, могут делать, да? гораздо вероятнее, что она оказывала на него физическое воздействие, чем что она на него не оказывала физическое воздействие. Значит, и дальше она демонстрирует, действительно демонстрирует следы этого воздействия. Я считаю э, совершенно намеренно, э, чтобы показать всем э, участникам оппозиционного движения, оппозиционной деятельности, что если мы захотим, мы любого из вас сломаем, и вы тоже будете так себя вести. У нас границ нет, а вы прекрасно знаете, что физическими пытками можно сломать почти каждого, скажем так. Осторожно скажем, почти каждого. Вот, вы подумайте, может быть, из вас есть такие смелые, которые готовы сесть в тюрьму, свои убеждения, много ли среди вас таких, кто готов вот такое унижение? Да, я понимаю, о чем вы говорите. А вам не показалось, что в этом вообще есть какое-то дуновение сталинизма? Потому что мне лично это напомнило знаменитые сталинские процессы, на которых люди которых невозможно обвинить в молодуши, какими бы они ни были. ну, Например, маршал Тухачевский, несколько раз сбегавший с плена, там участник многочисленных боевых действий и тому подобное, публично каялись, признавали свою вину и даже просили приговорить себя к расстрелу. Я думаю, что это тоже совершенно сознательно создается ряд ассоциаций с тем самым страшным, что мы знаем из своей истории. Не надо недооценивать врага, не надо считать, что те, кто это все организует и пропагандисты те же провластные и эти КГБшники, что они тупые идиоты и безграмотные люди, они, я думаю, достаточно грамотные и они достаточно расчетливо все это, весь этот видеоряд создают, ряд ассоциаций с теми процессами. Uh, ну, uh, я не знаю, насколько можно говорить о том, что uh, вот uh, такие, uh, uh, такие уже вещи – это тот идеал, к которому они стремятся. Может быть, и нет. Uh, но uh, я хочу повторить еще одно, uh, еще один тезис из своих публикаций. Uh, не надо думать что в нашем мире, который в целом значительно гуманизировался по сравнению с миром 30-х годов, делал очень большую эволюцию, действительно значительно гуманизировался, и общий мировой уровень насилия и жестокости снизился. Вот не надо думать, что это в корне меняет природу автократии, и что... Может существовать автократия, которая будет соблюдать, бесконечно соблюдать какие-то вот, ну, хотя бы элементарные нормы приличия, Там адвокатов пускать, не бить своих противников. Если режим начал фальсифицировать выборы, если режим начал запрещать какую-то оппозиционную деятельность и сдавать такие законы, Репрессивно-запретительные, он обязательно дойдет до того, что он начнет стрелять в граждан на площадях и пытать их в Я лично от себя вам скажу, что когда я находился в заключении, я неоднократно сталкивался со следами пыток, с людьми, которых пытали. В России, кстати, ни в какой ни в Беларуси. Прежде всего, это касается обычных заключенных, уголовных и политзаключенных, но, скажем так, неформатных политзаключенных. Обычно это представители националистов, нацболов, анархистов. Вот этих людей... Пытаются, что называется, на поток, это обычное дело. Поэтому Я вот могу засвидетельствовать, что в путинской России еще несколько лет назад пытки, в том числе политических активистов радикальных, применялись широко. Просто общество по какой-то причине закрывает на это глаза и не хочет в это верить. А как вы думаете, почему общество закрывает на это глаза? Конечно, психологически каждый человек хочет избежать дискомфорта внутреннего, а э, думать об этом, это создавать себе, конечно, дискомфорт. Это то, что касается приличных людей. Но кроме вот таких приличных людей, которые не хотят нарушать свой внутренний комфорт, существует в нашем обществе. И это особая черта именно российского общества. И причем эта черта для него свойственная достаточно давно. Существует большое количество неприличных людей, как я бы сказал, у которых просто принципиальная э, позиция. Поскольку это касается, как правило, уголовников, а их жреть не надо. Они не люди. То, что их в совершенно чудовищных свинских условиях содержит, а тюрьма не должна быть в санатории. Да, да, это знаменитая фраза, ее постоянно произносят тюремщики, Да, кстати, да, да, да, да, да, да, да, да, И это пусть эти самые гейропы там занимаются совершенствованием там условий содержания уголовников, там обращение, гуманное обращение с преступниками, все. нам это не надо, мы не такие, это наши скрепы, вот, к сожалению, это у нас укоренено в сознании достаточно... Достаточно глубоко. Хочу другую тему затронуть. До сих пор еще ведется спор и в среде оппозиции, и в экспертном сообществе о сущности режима. И вы, наверное, следили за форумом в этой части, на панели, которая обсуждала типологию путинского режима. Но вот есть эксперты, вроде Екатерины Шульман, которые постоянно настаивают на том, что в 21 веке такой -то тоталитаризм, как раньше, невозможен в силу объективных причин. Гуманизация общества, притупление религиозного сознания, ну, развитие информационных технологий и так далее и тому подобное. А вы как считаете, 21 век может предоставить нам новый образец тоталитаризма? Я считаю, что опасность такая существует, она вполне реальная. И здесь э, э, политическая наука, э, в первую очередь западная, кстати, политическая наука, потому что э, вот э, эту теорию Екатерина Шульман не придумала сама. Она, в общем, ее заимствовала из западной политологии о том, что э, понижается... Э, Следовательно, понижается уровень насилия, и в, уже в постиндустриальном обществе никаких таких ужасов не может быть, какие были раньше. Но вообще кто бы предполагал, что после такого мощного распространения демократических норм каких-то в 90-е годы по миру, а это распространение, кстати, не исчерпывалось, падением советского режима и бассальных ему режимов в Восточной Европе. Вот буквально в те же самые годы, например, на, противоположном, на противоположной стороне земли, можно сказать, рушились правые военные диктатуры Латинской Америки. Тоже сходили с исторической арены. То есть это был такой мощный мировой тренд освобождения от тирании любого вида. Что казалось, после этого вообще уже э, не, никакая тирания жестокая в мире будет невозможна. Нет, оказалось, что э, в условиях уже перехода к постиндустриальному обществу э, вот не предусмотрели, не предусмотрели ученые, политологи не предусмотрели, э, благодушие было после таких успехов колоссальных 90-х годов, да, э, вот, что... Уже на новой основе может возродиться сначала авторитаризм, но авторитаризм в постиндустриальном обществе обязательно будет иметь тенденцию к перерастанию в тоталитаризм. Именно в силу информационной открытости. Потому что, ну вот, ну вот почему беспредельничают, стремятся перенести действительно свои карательные операции за рубежи? Вот, вот эта вот агрессивность путинского и лукашенковского режимов. Они не могут ограничиться, они, они будут преследовать оппозицию и, и выдавленную даже за границу. Потому что сегодня в прозрачном мире, да, возможности из той же границы влиять, обращаться к своему обществу, доводить до него чего-то, они, они стали несравненно больше. Значит, вот просто как авторитарные режимы создавали условия, ладно, мы блокируем только доступ в большую политику, а там вы интеллектуально будьте свободны более-менее, да, мы в это не лезем, да. А вот, вот это действительно в условиях доступа в информационного общества невозможно, во всяком случае, одновременно. Такой режим будет стремиться перерасти в тоталитар Вы говорите в своих публикациях о том, что надо заново учиться а, ненавидеть зло. А насилие, зло. а как это делать и Что вы под этим подразумеваете? Я под э, этим подразумеваю, что посылкой каким-то из, э, изменением существующего режима э, может быть э, только, ну действительно какие-то серьезные изменения в сознании общества. Когда, эм, когда большое количество людей начнет э, воспринимать власть и ее э, собников не как э, оппонентов может быть но в то же время именно как власть оккупационную и вражескую с которой э, не может быть э, никакого компромисса, с которой надо отказываться сотрудничать, в первую очередь. Вот, э, для того, чтобы э, возникла решимость не сотрудничать с властью, не идти э, ей помогать э, составлять списки нелояльных, не идти ей помогать там какие-то свои пропагандистские компании э, осуществлять. Для этого нужно внутри себя почувствовать, что эта власть вражеская, и ты ее ненавидишь. И вот тогда э, это все трескаться начнет. Трескаться. Трескаться и расползаться. И как говорят, как любят говорить, откроется окно возможности. Понял, понял. Понятно, что мы не все можем в эфире произносить с вами, особенно вы, вы находясь в России. Я хотел еще одну тему затронуть, поскольку та, и внести такой более легкий оттенок нашего разговора, поскольку та часть оппозиции, которая разговаривала с Алексеем Навальным, по-прежнему предлагает свою стратегию действий на будущих выборах в Государственную Думу, которая называется умным голосованием. я тут же обратил внимание на очередную вашу публикацию из последних, в которой вы говорите о четырех сортах путинского фашизма. Вы могли бы рассказать об этом поподробнее? Что вы подразумеваете и как это соотносится вообще с идеей умного голосования? Я имею в виду большую четверку думских партий, так называемых, это Единая Россия, это КПРФ, это Справедливая Россия, это ЛДПР Бриновского, которые все разделяют базовые принципы путинского режима, это его агрессивную антизападную внешнюю политику, имперско-реваншистскую, это его линию на уничтожение политических прав и свобод, на издание все новых и новых запретительных и репрессивных законов. Это признание молчаливое, в общем-то, конечно, признание того, что мы не пытаемся сменить власть. Мы не пытаемся сменить вождя Цезаря, его власть как бы не, э, вне сомнения. Ну, на президентских выборах э, выставляют как бы потешные кандидатуры против, но всем же понятно, что это серьезно, да, но вот поиграть так можно, но, но всерьез мы не претендуем на то, чтобы реально потеснить эту власть или сменить эту власть. Вот эти все базовые принципы разделяют все четыре партии. И у этого есть своя более глубинная основа. Потому что и лидеры этих партий, и, ну, наверное, заметная часть их актива. Они разделяют идеологию всевластия государства над человеком. В той или иной степени, вот почему они все тяготеют к оправданию реабилитации самых мрачных страниц нашей истории, начиная там со Сталина, с его большим террором, и кончая его Грозных. А? А, вот откуда у них такое настойчивое желание оправдать все самое зло в нашей истории? А потому что а, это действительно их а, глубинные какие-то убеждения, которые предполагают, все власти государства над человеком. А, собственно говоря, это и есть философская основа фашизма. Поэтому я и говорю о четырех там сортах или разновидностях, или оттенках русского фашизма, которые представлены в государственный дух, которые допущены в государственный дух. То, что они при этом могут друг с другом так немножко пикироваться по поводу налогов и бюджета, ну и то в, в известных пределах, э, сути не меняет. Поэтому, вот обратите внимание на Дерипаску с его, э, э, с его этой тоже уже ставшей скандальной фразой э, на э, форуме, Петербургском, она уже везде разлетелась, что вот, вот как хорошо, у нас теперь оппозиции нет, мы можем делом наконец заняться, потому что вот оппозиция попыталась выйти вперед, а в результате сама подорвалась, и теперь у нас никакой оппозиции нет. Понятно же, что он говорил не о якобы оппозиционных партиях, представленных, да -да, он да -да. сам прекрасно понимает, что они никакие не оппозиционные, что они часть властного блока. Да, это вообще очень интересная цитата, я тоже обратил на нее внимание. Они да, считают, да, что да, у них теперь да, есть лет 10. Как, ну, ну, вот, они же серьезные люди, они же не будут говорить, что это оппозиция, да, какая-нибудь, там, справедливая Россия, да, или, или жириновцы. Вот. Но, но здесь в вашей схеме немножко за скобками остается яблоко, еще одна а, зарегистрированная партия, принимающая участие в выборах, что с ней? Яблоко, с моей точки зрения, занимает промежуточную позицию между властным блоком и настоящей оппозицией, даже умеренной. Потому что ну, для меня умеренная оппозиция. Умеренная. Почему умеренная? Потому что она старается все-таки соблюдать все нормы легальности, существующие. Значит, сегодня в, именно на, на законы опираться, а не на что-нибудь э, еще. Э, но вот это такие люди, как Андрей Пивоваров, как Дмитрий Бутков, как Илья Яшин. Вот. Это э, умеренная, но реальная оппозиция. А э, яблоко э, э, с моей точки зрения уже много лет занимается э, имитацией реальной оппозиции. Э, да, оно э, формально не разделяет вот все принципы э, власти государства, которые исповедуют четыре э, партии умского провластного блока. Это, в, в этом плане яблоко как раз упрекнуть нельзя, но в либеральные ценности, приоритет прав человека, европейский выбор. Это все, это все на словах в риторике «Яблоко» есть. Но с другой стороны, партия «Яблоко» всю путинскую эпоху саботировала и торпедировала все попытки создание какой-то широкой оппозиционной коалиции против э, существующей власти э, и э, саботировало какие-то серьезные акции протеста против этой власти. И поэтому, ну, объективно, э, я э, никого лично не хочу обвинять, что он там э, каким-то корыстным соображением, там, служит режиму и все, но объективно партия яблок играет роль разрушителя оппозиции. Она, она как бы на площадке реальной оппозиции находится по тем ценностям, которые я декларирую. Но по своей практической деятельности она практически разрушает оппозицию. И этим объективно работает на режиме. Я Опять-таки, я абсолютно воздерживаюсь от каких-то субъективных обвинений в этом Но скажите тогда, что же делать простому избирателю, когда на выбор ему, даже на умном голосовании, будет представлено четыре сорта путинского фашизма и одна имитационная якобы демократическая партия, играющая роль разрушителя оппозиции? Стоит ли вообще участвовать в такой игре? После многих лет э, не просто э, горячих дискуссий, но э, страшные ругани в оппозиционной среде по поводу... Э, вот этого как раз вопроса, то ли участвовать в нечестных выборах, в шулерских выборах, то ли э, участвовать, бойкотировать. Э, вот, легитимизирует ли режим, какая бы то ни была форма участия в них, или не легитимизирует. Эти э, споры ведутся много лет, и все, все мы их знаем. Повторять не имеет смысла аргументы э, по другой стороны. Э, я просто пришел к выводу, что... Не надо никого отговаривать от позиции, которую он занимает. Вот, вот, вот. действительно, пусть каждый занимает позицию, которая ему, ну, которую ему сердце подсказывает. Кому-то оно может одно подсказать, кому-то другое. Вот, вот как подсказывает, хочешь, хочешь ты пойти на, на эти фейковые шулерские выборы, чтобы просто кому-то из власти козу показать. Да? Иди ради бога. это Вреда от этого не будет. Польза, правда, тоже не будет, но и вреда не будет на самом деле. Хочешь, ты в большей степени почувствуешь себя человеком, имеющим собственное достоинство, если ты это пробайкотируешь, байкотируй. И, и действительно, хватит об этом спорить. Это уже очень мало что значит. Я понимаю, я понимаю вас. Последний на сегодня вопрос, но тем не менее очень важный. Вот на фоне того всего, что мы обсудили, вот сгущение тоталитарного мрака, пытки, репрессии, отъезды оппозиционеров в рубеж и, наконец, превращение большинства псевдооппозиционных парламентских партий просто в сорта путинского фашизма. Все-таки есть ли у вас какая-то надежда на просвет и если есть, то какая? Есть надежды не только на просвет. Есть надежды на какие-то вещи, которые просветом и не назовешь. Просто язык не повернется такие вещи назвать просветом. Потому что никто еще не гарантировал, что все-таки путинский режим не доведет дело до серьезного международного военного столбца. Все может кончиться просто этим. Потому что вот опять-таки природа режима будет его отталкивать на все новые и новые авантюры какие-то внешнеполитические, на новые и новые попытки огнуть Запад и показать Западу, что он ничего не может, а э, Путин может все, вот самоутвердиться таким образом, вот э, не, мор, не может без этого режим дышать, это для него как воздух, поэтому э, попытки такие не прекратятся, нет никакой гарантии, что где-нибудь в какой-то момент, Действительно, вот это, это обезьяна с гранатой, которая пугает мир именно тем, что она обезьяна с гранатой. Вот она вот играет этой гранатой, играет. Вот 문, какой гарантии, что где-то она все-таки ее просто чуть-чуть ошибившись не выпустит из лап. Нет. Поэтому это вот один такой возможен вариант. Ну, другой, другой вариант... Мне трудно даже сейчас судить, ну, допустим, э допустим по каким-то естественным причинам э поменяются э высшие лица. Но они не молодые люди, да, уже. Да, да. Это может быть. Это может быть. Я, опять-таки, не очень верю в прогнозы господина Соловья, да, я тоже, но при этом я понимаю, о чем вы говорите. Это может случиться, да. Да, это может случиться. А вот вопрос, будет ли это означать быструю эрозию режима, или не будет. Вот Это вопрос, о котором бы я просто сейчас не решился бы судить. Потому что, потому что как это не печально, Путин и его, дручные, сделали достаточно много, чтобы снабдить этот режим достаточно мощным фундаментом, сделать его таким, чтобы он смог выживать и после ухода его создателя. Потому что принято считать, что персоналистские режимы, они рушатся немедленно или почти немедленно после того, как его создатель уходит по каким-то причинам. Вот э, я не уверен, что это так э, в, в отношении путинского режима. То есть, может быть, это и так будет. Но э, возлагать на это исключительно свои надежды, а из этого какие, какие выводы может делать какой-то наш, ну, все-таки в какой-то степени политически озабоченный гражданин. Ну, а это значит, особенно мне напрягаться не надо, оно, само собой, все произойдет, и довольно скоро я этот режим переживу, потому что уйдет его создатель, а там пойдет своя там перестройка какая -то. и поэтому а, сейчас а сейчас, сейчас мне главное пересидеть забиться в Тину и пересидеть переждать все потом произойдет само собой абсолютно не факт что это вы знаете, я не могу не задать еще один вопрос, потому что сам ход разговора, когда он подталкивает, вот вы говорите, что могут произойти события, которые даже нельзя назвать просветом и говорить о прямом военном столкновении. Но э, неужели вы думаете, что может начаться реальная ядерная война? я думаю, что может. Потому что э, вот эта вся называемая доктрина вы известная еще с.. Э, нулевых годов, которую он долго-долго пробивал, чтобы она была вписана в официальную военную доктрину России. Ее, правда, так и не вписали в официальную военную доктрину России, но по действиям Путина можно сказать, что реально он руководствуется. Не тем, что написано в официальном документе военная доктрина России, а именно доктрины Патрушева. Это там, где говорится о возможности, например, тактических ядерных ударов? Да, совершенно верно. Совершенно верно. Потому что ну, эти люди действительно рассчитывают на то, что как бы, дряблый... И ставший дряблым, потому что ставший слишком гуманным и слишком чувствительным к человеческим страданиям Запад, если где-нибудь в одном месте его ударить, он капитулирует и согласится на все условия. Не ответит. Вот. Они, они действительно исходят из таких представлений о мире. Поэтому рискнуть, рискнуть тактическим ядерным ударом они вполне могут. Другое дело, что я уверен, что на тотальную ядерную войну они как раз не пойдут. Потому что они-то как раз хотят жить. просто жить. Угу. Они хотят жить, скажем так не в холодных туннелях московского метро по соседству с гигантскими крысами-мутантами. Не хотят жить в других условиях. Да, да, о чем свидетельствует весь их жизненный потенциал. Ну что ж, будем надеяться на то, что обезьяны с гранатой, как его интересно, охарактеризовали а путинский режим, все-таки не погубят цивилизацию, и мы еще застанем новый рассвет. Большое спасибо за этот разговор, Александр Владимирович! А с вами были Александр Скобов и Даниил Константинов на канале форума Свободной России. Оставайтесь с нами. До свидания.